И вообще мы там заработали огромный-огромный минус. И незаметно, да, там попали в долг. Кассовый разрыв прогнозируется очень просто. Вообще наша компания заработала. Планируемое поступление на это число 100 рублей, а планируемые затраты 200. Привет! Сегодня я расскажу про кассовый разрыв, чем он отличается от кассового дефицита, и как его можно посчитать на коленке. Это не так сложно, как окажется. Обязательно подпишись на канал, ставь лайк, жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Меня зовут Николай Ившин. Поехали! Смотри, это видео до конца, потому что я покажу запись экрана с примерами кассовых разрывов на сервисе smallrep.ru, а также на таблицах, и ты поймешь, как технически устроен платежный календарь. Итак, кассовый разрыв это временная нехватка денег. Например, когда мы поставили клиенту товар и оказали услугу, но он нам еще не заплатил. В этот момент нам нужно выдавать зарплату, рассчитываться с поставщиками и так далее. Кассовый разрыв прогнозируется очень просто. У вас есть сумма всех касс, кошельков и так далее то есть физические носители денег. Также у вас есть планируемые поступления и планируемые траты. Например, на первое число мы имеем 1000 рублей, планируемое поступление на это число 100 рублей, а планируемые затраты 200. Если все сложить и вычесть, то по дню будет 900 рублей плюсом. Итак, кассовый разрыв наступает на тот момент, когда у нас уже второе число осталось 900, поступлений 0, отрат а минус 2000. В таком случае кассовый разрыв составит минус 1100 рублей. Конечно, я взял маленькие цифры, чтобы было понятнее. В реальности мог бы быть и миллион, и больше, и количество транзакций могло быть больше. Затем мы можем заглянуть в третье число, будущее поступления. На эту дату у нас 4000 поступлений. Значит, вычитая 1100, мы получаем 2900. У нас все хорошо. И мы сможем со всеми рассчитаться. Так вот, чтобы контролировать кассовый разрыв, мы можем перенести платежи и рассред ⁇ например, часть заплатить сегодня, а остальное, когда придут деньги. Или есть вариант потропить клиента, который нам должен те самые 4000 рублей. Чтобы не попадать в кассовый разрывы, рекомендую вести календарный план. Тогда все будет хорошо. Это можно сделать в моем сервисе по учету финансов smallrp.ru ссылку на него я оставлю в описании к этому видео также если у вас есть много-много всего необычная специфика можно подключить нашего финансового директора на аутсорсе. вся к нему я тоже прикреплю к этому видео теперь о самом страшном кассовый дефицит это когда мы работали там месяц два-три и накопили минус и незаметно да там попали в долг он может случиться тогда когда там клиенты нам дают в долг и поставщики нам дают в долг в итоге у вас образуется да, много денег вы там не ведете финансовый учет и думаете, что это все наше. Начинаем тратить на машины, квартиры, веселье, а потом оказывается, что деньги нужно возвращать. И вообще мы там заработали огромный-огромный минус. То есть кассовый дефицит это когда потратили больше денег, чем вообще наша компания заработала. Напомню, сколько вы заработали. Нужно смотреть правильно да, там, в отчете прибылей и убытков. И некоторые собственники так и работают годами, и ничего вообще не подозревая, что у них минус. Кассовый дефицит намного серьезнее и опаснее, чем кассовые разрывы. Ведь кассовый разрыв это временное явление, да, там, которое с помощью календаря легко предсказать и предотвратить. А кассовый дефицит это такая штука, которую ну, закрыть сразу не получится. Только задействовать дополнительные деньги из своего кармана или с будущей прибыли компании. Но, очевидно, это совсем там, ну, не просто. Я покажу запись экрана с примерами кассовых разрывов. Первое, то, что мы рассмотрим в Small ERP. Нам нужно зайти, чтобы у нас появилось планирование в настройке. У нас есть подключение функций. И нам нужно выбрать планирование. Вот оно второе. Мы нажимаем планирование, обновляем, и у нас появляется вкладка планирование, которую мы можем. Вести. Тут все то же самое, но только это план. Мы планируем либо расходы, либо приходы. Например, мы ждем приход по сделке, например, вагон цемента. Мы ждем 100 тысяч рублей. Мы ждем эти деньги 31 октября. Все, мы это забиваем. И, по сути, здесь можно этих сделок хоть сколько сделать, например. Мы ждем, мы планируем аренду офиса, к сделке не привязываем. Например, она у нас тоже 100 тысяч рублей. И тоже, например, там, ну, 26 числа. А дальше у нас есть такая вкладка, как календарь. Это платежный календарь. Он нам говорит, когда какие моменты у нас будут. Например, кассовый разрыв, когда нам грозит. Ну, например, вот мы здесь забили, у нас здесь до этого были статьи. Красная зона – это кассовый разрыв, а белая зона – это все хорошо, у нас ничего не случится. Ну и вот, например, вот 100 тысяч, которые нам нужно, ну, у нас было по кассам разрыв уже минус 720 тысяч, мы еще потратили 100 тысяч рублей, и потом, например, 100 тысяч рублей пришло. Сейчас мы, допустим, чтобы из красной зоны выйти, мы, например, Добавим, что нам 24-10 пришел миллион рублей. Приход нам, например, пришел миллион рублей. Пришел он нам, например, 20 октября. И уже мы получается попадаем в радужную такую зону. Что вот у нас был там кассовый разрыв минус 721 тысяча. Пришел миллион, все стало хорошо. Мы пришли в белую золо, зону. Потом у нас вышло 100 тысяч рублей, которые мы хотим потратить на вагон цемента. И потом пришло 100 тысяч рублей. Здесь можно все это фиксировать. Дальше это планирование попадает в баланс. Баланс у вас, например, есть дебиторка. И дебиторка просроченная. Ну, например, дебиторка – это вам денег должны. 100 тысяч, которые мы ждем, вот они у нас появились. Мы их ждем, они у нас еще не просрочены. А до этого были платежи, которые мы забивали, 101 тысяча, нам ее не отдали в нужный срок. А, то же самое по осталось затрат, это сколько денег мы должны заплатить в будущем. Если мы не просрочили, то она у нас осталось затрат. А также на таблицах. И сейчас мы посмотрим, как это выглядит в Google документах. А, тут то же самое, есть вкладка планирования. Ну, есть отдельно объекты, контрагенты, но о категориях мы поговорим чуть позже Но самое главное, что мы можем здесь планировать также оплату от клиентов Рекламы, заработные платы, аренды, то есть когда нам кто сколько денег отдаст Таблица автоматически покажет просрочки ну, Например, вот здесь даты нету. сейчас мы поставим, например, 8 августа, и тоже он покажет, что сегодня уже мы просрочили эти платежи. Дальше мы заходим в платежный календарь и смотрим, например, вот все было хорошо, у нас было на кассовом остатке 20 тысяч рублей, ну и потом нам нужно было тратить, там, допустим, 150, а потом пришло 100 потом ушло миллион двести, потом двадцать тысяч, и мы так оказались в кассовом разрыве. Потом у нас пришло полтора миллиона, и все закончилось, мы стали в зеленой зоне. Ну и также вы можете это смотреть в мониторе, также здесь у нас есть ожидаемые приходы, сколько у нас ожидается затрат, ну исходя из этого всего у нас получается свободный остаток. Свободный остаток получается из того, сколько у нас есть на счетах, плюс сколько мы ожидаем, что нам придет, и сколько нам осталось затрат. Все это он суммирует, вычитает и говорит, сколько денег мы можем взять, чтобы ничего не случилось. Теперь вы знаете, что такое кассовый разрыв, кассовый дефицит, чем он отличается и как их не допускать. Надеюсь, это видео вам помогло. Еще больше полезной информации о финансово-управленческом учете ищите на моем канале. Обязательно подписывайся, ставь палец вверх и нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А еще задавай вопросы в комментариях, и я обязательно на них отвечу.